Всем привет дорогие друзья, хочу напомнить вам что на бирже Eobit проходит ARDROP где вы можете заработать монету FASTDOLLARS, это токен биржи, который можно будет продать в июне, плюс еще откроется фарминг памп, что придаст ценность монете, зарабатывать FASTDOLLARS можно выполняя простые задания, у каждого задания есть свое описание, нажимаете на кнопку выполнить, на второй странице описание к заданию. Тысячу монет вы получаете один раз за регистрацию Telegram бот, Остальные задания можно выполнять каждый день. Все необязательны, обязательны. Любой на ваш выбор берете задание, выполняйте его. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг, снял отдельное видео, ссылки в описании. Депозит нужно делать только в криптовалюте. Я выбрал крипто, криптовалюту. Tron, Litecoin, Ripple Откуда делать депозит Тоже снял видео Это кошелек Payer Ссылка на видео в описании И биржа Bybit Социальная сеть Twitter, Facebook У кого работает, делайте посты Содержание поста Вы найдете на странице с инструкцией Еще добавляйте что-то от себя Посты будут разные и социальная сеть вас не забанит. Проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание 100 монет, по 12 в день. Задание с QR-кодом, это размещать листовки в общественных местах своего города. 5 листовок в день, половиной тысячи монет. Полная инструкция тут. Иногда бывает, что вы выполнили задание, а здесь по нулям. Как делать в таком случае? Как быть? Выбираете задание, не выполняя второй раз, и жмете кнопку «Проверить и получить». И здесь вам идет напоминание, что уже выполнили за сегодня, возвращайтесь завтра. У кого нет аккаунта, регистрация легкая, займет одну минуту. Ссылка в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты, фиата, торговля и другие функции вам доступны без КИС. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.